Приветствую вас, девы! Сегодня мы будем смотреть с вами, что будет происходить в основных сферах вашей жизни в период с 25 февраля по 20 марта. Именно в этот период Венера будет проходить по вашему дому партнерство. Ну, учитывая, что партнерство в знаке рыб, ой, Венера в знаке рыб очень сильна, то партнерство будет для вас... Одной из главных сфер из тех сфер, которые будут задействованы в вашей жизни. Также для вас будет активна сфера работы, здоровья, любви, отношений и 7,89 и всего того, что связано с дальними дорогами, путешествиями, и после 4 марта включится еще и сфера карьеры. Ну а теперь более подробно. С каким настроением вы вступаете в данный период? Ну, судя по тем аспектам напряженным, которые касаются работы, можно говорить о том, что, наверное, на работе у вас не все гладко, не все спокойно, но с учетом того, что здесь прекрасное соединение образуется между Меркурием, который был раньше ретроградным, теперь наконец-то он прямой, он вам дает свободу в решении различных вопросов, он находится в соединении с Юпитером, то это соединение дает вам прорыв в некоторых договоренностях, много будет важных встреч, будут подписаны важные договора, причем будут подписаны с теми партнерами, которые имеют хороший такой материальный статус, а это для вас очень важно. Также вы получите доступ к важным информационным ресурсам, увеличится число ваших контактов. А аспектируемые Марс и Плутон, они добавят вам решимости в работе с коллективами, смелостью умением доводить начатое до конца и тем самым добиться высоких результатов с привлечением других людей что хорошо для карьерного роста и руководящих должностей теперь обратим внимание на полнолуние его действие вы можете уже почувствовать 26 27 Оно состоится и оно будет связано с необходимостью что-то поменять в ваших договоренностях с партнерами знаете, такое впечатление, что, возможно, от чего-то вы можете отказаться, от некоторых своих проектов, которые не стали для вас успешными, и будете двигаться вперед к тем, которые, с вашей точки зрения, будут наиболее удачными. С 4 марта Марс перейдет в знак Зодиака Близнецы, и вам может быть сложно будет распределять в этот период свою энергию вам захочется делать и то и это вы можете браться за несколько дел сразу одновременно, здесь совет не форсировать события из плюсов уже начиная с 9 марта начнет потихонечку включаться аспект, Венера пойдет на соединение с Нептоном. Вот он. Это все у вас будет происходить в доме партнерства. Вы будете настроены на романтический лад. Вас будут окружать люди, которые будут к вам очень благосклонны. Могут прийти люди творческого склада. Могут прийти люди, которые имеют очень хорошие финансовые ресурсы. И тем самым могут вас порадовать. Кстати, период, начиная с 9 по 17, ну, по 16, он наиболее благоприятен для заключения договоров. Ну и для брака в том числе, если вдруг для кого-то это актуально. С 13 по 14 будет новолуние. Новолуние будет за знаки зодиака рыбы. Ну, здесь оно, оно состоится 13 и будет действовать 14. 14. В это время обострится ваша чувствительность, восприятие вашего окружения. Можете почувствовать себя ну, немножко неуверенным, несколько расплывчатыми. Ну, в Этих пару дней рекомендуется предаться отдыху. Тем более, что у нас это какие дни? 13, -е, 14 -е, это суббота-воскресенье. В общем, каким-то приятным развлечением, отдыху и удовольствием. Также с 14 марта начинает работать аспект между Венерой и Плутоном. Поскольку Плутон у вас в доме любви, так, раз, два, три, четыре, пять, да, он делает аспект дома дому партнерства, значит, ожидайте приятных событий в сфере любовных взаимоотношений. Ну, или же для кого это актуально, какие-то приятные события, связанные с вашими детьми. Или для тех, кто увлекается, Каким-то хобби, значит, хобби даст вам приятный результат. 16 марта начнет образовываться тут немножечко такой негативный аспектик от Марса к Меркурию. Меркурий тем временем уже перейдет в знак зодиака рыб, и вы знаете, он может давать некоторую конфликтность со своими партнерами. Постарайтесь не конфликтовать. Прислушивайтесь к своей интуиции, она у вас очень хорошо работает поскольку еще этот период связан с понижением внешней активности. Ну и да, вот ваша внешняя активность, она потихонечку пойдет на спать, захочется отдохнуть. И 20 20-е марта. 20 марта Солнышко перейдет в Овен. Это начало нового астрологического года. На следующий день туда еще и зайдет Венера. Овен для вас это сфера чужих денег, чужих ресурсов. Ну и что это означает, мы уже посмотрим в следующем периоде. То есть с чем он вам будет полезен и интересен для вас. Ну, сейчас посмотрим небольшой расклад Таро на основные сферы жизни. Для того, чтобы посмотреть, для того, чтобы узнать, что он вам подскажет. Поскольку у нас сейчас начинается март, весна, это время котов, пробуждение котов, то я решила воспользоваться второго черных котов. Я думаю, вам будет интересно. Значит, как вас будет воспринимать окружающий вестник? Скорее всего, вы будете выступать человеком, который получает или передает очень важную информацию. Или же вы сам, сами получите информацию, которая вам впоследствии поможет. Добиться каких-то своих важных результатов, принять какое-то важное решение. Ну, в общем-то, одним словом, передатчики информации. Это ваша прямая функция. Ситуация в доме в семье. Аркан-звезда. Смотрите, здесь есть обстановочка очень спокойная, надежная. Видите, здесь Котик поливает цветочек, что выращивает этот цветочек не спеша, он верит в то, что сможет из этого маленького росточка вырастить огромный куст или огромный какой-то красивый цветок. Поэтому все, что вы делаете в кругу своего, своей семьи, в своем доме, это обязательно вам со временем принесет положительный результат. Ну и, конечно же, эта карта не говорит о конфликтности. Все спокойно, все идет своим чередом. Ну, любовь и партнерство. Здесь проигрывается некая дама водной стихии, рыборак-скорпион. Мечтательная, очень чуткая, внимательная. Видите, кошечка романтично наблюдает за звездочками. Это говорит о том, что или если вы женщина, так можете сами себя ощущать в этот период, а для мужчин это возможно знакомство или взаимодействие с подобной дамой. Я решила уточнить эту даму и выпала карта помощи. Вполне возможно, что эта дама будет вам помогать или же вы будете нуждаться в ее помощи. Что касается карьеры. Здесь у нас изображен код, который чувствует себя стабильно и надежно. И это, наверное, одно из самых лучших положений, касаемо карьеры в принципе. То есть вам ничего не грозит негативного. У вас все схвачено, все под контролем. Также эта карта может говорить о работе в какой-то крупной структуре. В сочетании с семеркой, с колесницей, я решила уточнить, эта карта может означать возможный переезд офиса, а может быть необходимость сменить сферу деятельности. И хотелось бы добавить, что если вдруг вам придется что-то поменять в своей карьере, в каких-то своих главных планах или целях, то в любом случае... Не бойтесь этого, потому что в итоге вас все равно ваши действия приведут к счастью, и вы будете довольны. Видите, тут какие котики счастливые. Ну и основной совет на ближайший период – это думать прежде всего о себе, и впоследствии знайте, что вы получите награду. Также не бойтесь быть храбрыми, проявляйте свои качества ярко, быстро. Очень важна скорость. Здесь циферка 7 говорит о том, что действовать нужно быстро. Если вы будете действовать быстро, то вам удастся не только удержать свои позиции, но еще и улучшить свое положение. Ну что ж, хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что впоследствии я также буду вас радовать своими прогнозами и до встречи в следующем периоде.